из нас и мечтал создать свою игру? Наверное, только тот, кто не умеет мечтать. Я делал игры уже очень давно, но сегодня мне захотелось сделать кое-что особенное. Игру, собранную как конструктор, имея в руках лишь 500 долларов. Вы можете подумать, эй, это же так много, но нет. Сотни тысяч долларов уходят на разработку игр, которые явно того не стоят. Так может стоит хотя бы попытаться сделать что-то иначе? При поддержке Sinti Studio, а также XYZ School. Фильм-разработчик. Основанный на реальных событиях. Ай, не стреляйте! Не стреляйте! Мечтаешь видеть созданных тобой героев в играх уровня Overwatch? На курсе по стилизованным персонажам от XWZ School ты начнешь свой путь к этому, в этом тебе помогут преподаватели школы, практикующие, художники с огромным опытом. Николай Цис работает в ID Software, участвовал в разработке Darksiders 3, работал в Mail.ru, RG Games, Geeks и Dagger Crown. Юрий Порубов участвовал в таких проектах как Dragon Age Inquisition, Oracle The Walking Dead и Anzem. На курсе ты изучишь все этапы pipeline разработки стилизованного персонажа, сделаешь скульпт зибрыш базовых форм до финальной детализации. Создашь игровую сетку и подготовишь модель к мапингу и бейку. Для брони, органики и оружия есть свои правила текстурирования. С каждым из них ты разберешься на примере модели от преподавателей. А на этапе рига ты узнаешь, как создать базовый скелет для твоей модели. Студенты XYZ School устраиваются с Pirasoft, Saber, My.com, Digital Forms и другие студии. Подробнее о курсе читай по ссылке в описании. Кстати, он начинается 1 октября 2020 года. При оплате до 28 мая действует скидка 30%, а если еще используете мой промокод ARTALASKI, то получите дополнительную скидку 10%. Итого целых 40% скидки. Муа! Он жесткий диск, но не видит на нем винду. ничего не помогает Походу ему конец я купил новый жесткий диск, попробую поставить windows на него и запустить проект так все супер осталось поставить unity и запустить проект вся механика работает -ху -ху. ладно запускаем уровень Боролась В хлам. Она весит 4 мегабайта. Значит, какая-то информация там есть. Вот так выглядит файл пустой сцены в блокноте. А вот так мой. Это не пустота. Это пробелы. половиной миллиона пробелов. Это уже не установить. Ну нахер. Спустя несколько дней. Ну, понеслась. Спасибо за просмотр, сохраняйте ваши проекты в и на съемные носители, а также делайте бэкапы, и все у вас будет хорошо.